Всем привет! Сейчас вашему вниманию будет представлен мой уникальный фильм, фильм «Факты, представленные в котором, вам никогда не покажут по телевизору». А между тем Россия осталась ключевым звеном поставок сырья из Китая в ЕС. Редкоземельные металлы, необходимые для производства микрочипов, электроники и боеприпасов, используемых в современном вооружении, перевозят из Китая в Европу через территорию России. Благодаря этому видео вы сможете окончательно понять и осознать. Первое. Почему Россия все-таки обречена на проигрыш в этой войне? Второе. Какой страшной смертью, вероятнее всего, умрет Владимир Путин? и Неизбежно, что он будет уничтожен. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. И третье. Какой ужас ждет Россию после войны в Украине? Не стоит забывать, что с войны вернутся люди не только без почки, но и без сердца. Вернутся люди, которые привыкли решать любые вопросы силой. Люди, которые не знают, что такое ценность человеческой жизни или забыли об этом. Люди, которые привыкли решать вопросы силой оружия. И все они будут жаждать. Жаждать компенсации, жаждость славы, жаждость признания, жаждать денег, жаждость любви и ласки. А если не будут это получать, то будут забирать это силой. Кстати, оружия тоже будет в стране предостаточно. Это итог любых военных действий. Но выльется ли все это в новую, уже гражданскую войну? Пойдет ли армия Кадырова войной на Ингушетию и Осетию? Будет ли хозяйничать в городах частная армия наемников-заключенных и или бывших опричников гвардии Путина? Что они будут делить? Остатки власти? Остатки богатства? Подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны, делитесь ссылками на это видео с друзьями, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем, поддерживайте лайками, пишите комментарии под этим видео после его просмотра. Устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали. Несколько фактов, показывающих, что сейчас идет невеликая отечественная война, как сейчас пытаются доказать россиянам высокооплачиваемые пропагандисты на ТВ. ТВ. Кричащие о некой священной Гойде, ради которой простые россияне должны идти защищать яхты Абрамовичей и дворцы сещенных с Миллерами, как свои собственные. Бойся! Мы идем! Гойда! И о том, что сейчас идет не Великая Отечественная, а очень странная Гойда, говорит множество фактов. Начиная от самых маленьких, например, таких как возможность купить на Санкт-Петербургской фондовой бирже немножечко или много акций такой компании как Rain metal немецкой компании, акции которой очень сильно выросли сразу после того, как было решено начать поставку их изделий в виде вооружений в Украину. Вы можете себе представить что-то подобное во время Великой Отечественной? То есть, чтобы советские граждане перечисляли свои деньги не в фонд обороны страны, а вкладывались в акции заводов Круппа? Или чтобы товарищ Сталин продолжал после 22 июня 1941 года поставки зерна и нефти в Германию? чтобы у Гитлера была возможность кормить своих солдат советским хлебом и заправлять свои танки советской солярой и бензином. Не можете? А Путин, как качал газ в Европу, так бы и качал дальше, если бы европейцы сами не отказались от российского газа. Или вы можете себе представить, чтобы через территорию СССР шли эшелоны со стратегическим сырьем для Германии, типа Вольфрама, который потом пойдет на изготовление вооружений? А между тем Россия осталась ключевым звеном поставок сырья из Китая в ЕС.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 так, например, лантан необходим для бронебойных боеприпасов, а вольфрам для противотанковых средств. Что вы еще не можете себе представить такого, чтобы понять, что вас разводят как доверчивых детей? Тогда, как вам новость о том, что Россия в самом разгаре священной Гойды продолжает вкладываться в государственный долг США? Американский Минфин сообщил, что Россия увеличила вложение в госдолг США в ноябре. Совокупный объем вложения России в госценные бумаги США вырос до 2 с лишним миллиардов долларов в ноябре прошлого года, следует из документа американского Минфина. На долгосрочные облигации российских вложений пришлось 80 миллионов долларов, а на краткосрочные 2 с лишним миллиарда долларов. Топ-3 по объему вложений в госдолг США входит Япония, это чуть больше одного триллиона долларов. Китай, смотрите, Китай только всего 870 миллиардов долларов. И Великобритания 645 миллиардов долларов. Но больше всех это мы больше двух миллиардов долларов. Ведь мы же самая богатая страна. Хотя у нас госдолг вырос до небес. Ведь в кого еще вкладывать, как в своих врагов? Или в хозяев, как вы думаете? В общем, когда вам в очередной раз с голубых экранов будут продолжать с пафосом рассказывать о вашем неком священном долге перед российскими правящими капиталистами, то просто вспомните про эти факты. И да, вспомните, что государство вам ничего не должно, а вот вы ему теперь обязаны отдать все, даже свою жизнь или жизнь своих детей. Значит, что касается того, почему Россия обречена на поражение в войне с Украиной. И нет, я здесь не буду бросаться с шаблонными фразами, говорящими о том, что Россия обречена на поражение, потому что против нее объединился весь мир, сильнейшая экономики мира, потому что у нее разграбленная, разворованная и добитая армия. Нет, даже не поэтому. Вся трагичность ситуации для России заключается в том, что даже если бы Россия была по экономике и по вооружениям мощнее всех стран НАТО вместе взятых, то все равно после всех перечисленных факторов – Поражение России в этой войне было бы неизбежным. О каких факторах я говорю и уже сказал в выше приведенном видео. Сейчас хочу отметить только тезисно. Первое. Это Россия дает возможность своим гражданам закупать акции западных оружейных компаний. Тем самым укрепляя их и помогая им производить все новое оружие, которое поедет в Украину. Убивать тех россиян, которые пришли завоевывать Украину. Второе. Россия... Позволяет транзит стратегически важного сырья для Европы, из Китая, соответственно, в Европу. Об этом также говорилось. Здесь я имею в виду, в первую очередь, материалы, из которых производятся различные микрочипы, без которых невозможно производство подавляющего большинства различных видов современного оружия. Ну и третье. Россия вкладывается в погашение государственного долга США. Да-да, это никакая не выдумка. Данные факт есть в открытом доступе в интернете, можете сами проверить, если мне не верите. Ну, я говорю это в первую очередь для тех россиян, которые смотрят меня с России, но все еще не доверяют многому из того, что я говорю. То есть еще раз, если взять во внимание все перечисленные факторы, то можно сделать вывод, что Россия обречена на поражение в этой войне. По той простой причине, что высшее руководство Российской Федерации являются предателями этой самой Российской Федерации во главе с Владимиром Путиным. Об этом я неоднократно уже говорил в своих видео, поэтому не буду особо здесь повторяться. На мой взгляд, разумным людям все и так понятно с этим. Но далеко не все понятно с тем. А как же закончится жизнь кровавого диктатора Владимира Путина? Успеет ли он сбежать в свое логово, которое ему подготовили глобалисты, или все-таки не успеет? А также, что ждет Российскую Федерацию? Какой ужас ее ждет после окончания этой кровавой войны, после поражения в этой войне? Сейчас я разберу все перечисленное по полочкам максимально подробно, чтобы это дошло... Даже до самых труднодоходимых умов. И всем и каждому рекомендую, конечно же, смотреть это видео внимательно до самого конца, чтобы ничего не пропустить. Внимание на экраны. Россия после войны. Это будет ужас. Напомню, что с декабря прошлого года все официальные прогнозы на поствоенное положение России засекречены ФСБ, и любая их огласка приравнивается к государственной измене. Так что от российских властей на этот счет мы ничего не услышим в принципе. Так что предлагаю россиянам, оставшимся в России, серьезно подумать, какой будет их страна после войны в Украине. Я буду выдвигать тезисы, а вы оценивать, насколько они правдоподобны. Прошу вас писать свои оценки в комментариях после просмотра этого видео. Начну с самого простого, в котором мало кто сомневается. Первое. Россия после войны – это Россия без Путина. Но в самом деле вряд ли это кто-то станет оспаривать. Оспаривать то, что при Путине война закончится не может. Проиграть Путина не осмелится, это будет означать не только его политическую смерть, но и вероятно физическую. А выиграть? Тем более, даже приняв за чистую монету условие, что русское дело правое, а по факту при этом россияне воюют с чего-то одни против всего мира. Россию бросили даже самые преданные военные и политические союзники, но не считая двух-трех стран-изгоев. А победить весь мир просто невозможно, даже такой в кавычках «распрекрасной» стране, как путинская Россия. Особенно если взять во внимание те факты, которые я представил вам в начале этого видео. Итак, главный вопрос тут. Когда? Или все-таки как? Как и когда Путин нас покинет? Помрет ли своей смертью, как подобает подобным диктаторам, пролежав несколько дней в закрытом кабинете в луже собственных испражнений, поскольку никто из приближенных не решится или не захочет его побеспокоить? Кадр из запрещенной в России комедии «Смерть Сталина» 2017 года. Или это будет насильственная смерть от ближайшего круга, как еще с начала войны и пока безуспешно пророчат все антироссийские желтые СМИ. Кадр из фильма «Юлий Цезарь» 1953 года. Или Путина ждет участь быть едва не растерзанным толпой при выволакивании из бункера, а потом казненным в унижениях? Вопрос не такой уж праздный. От способа ухода Путина зависит судьба России в ближайшие после этого события годы. Для меня почти ясно лишь одно – Путин вряд ли умрет в постели от старости, в кругу своей семьи и друзей. Диктатором этого не светит. А может это будет самоуход? Кадры из фильма «Молах» 1999 года. Или, возможно, тем глобалистическим структурам, которые управляют Путиным, Удастся эвакуировать его после войны, к примеру, в Аргентину, как в свое время эвакуировали Гитлера. Его заклинило на одном, он думает, что вечно будет командовать своей страной, а люди не вечны, и все в жизни заканчивается. И даже его правнукам будет стыдно называть его фамилию. Вахтанг Кикабидзе а вопрос когда, так ли он важен? Ведь понятно, что 100% когда-нибудь точно. От этого зависит, сколько еще Путин будет разорять свою страну и ее граждан, до какого коленя он доведет Россию. Думаю, тут пора уже задуматься о следующем тезисе, который уже менее однозначен первого. Друзья, уже, пожалуй, по сложившейся традиции, хочу сделать небольшую, но крайне важную рекламную паузу и напомнить вам, что в наши тяжелые времена, во времена э, войн, различных конфликтов и других мировых проблем, во времена, когда очень многие люди по тем или иным причинам остались без работы и, как следствие, без средств к существованию, я могу предложить вам выход из этой тяжелой ситуации предложив соответственно вам хорошую работу в такой динамично развивающейся европейской стране как польша дело в том что в польше у меня свое агентство по трудоустройству и мы предлагаем абсолютно легальные работы на любой цвет и вкус как для разнорабочих так и для специалистов для вас наши услуги будут абсолютно бесплатными ну и соответственно со списками всех работ которые мы предоставляем в польше вы можете ознакомиться пройдя по ссылочкам которые в описании к этому видео там же будут номера наших специалистов по трудоустройству пишите Звоните им, и они обязательно ответят вам в будние дни в рабочее время. Также проходите по другим ссылкам, которые расположены также в описании и в комментарии к этому видео. Особенно прошу обратить ваше внимание на мой телеграм-канал информационный канал, где я публикую всю важнейшую информацию, которая происходит как в Украине, так и во всем мире в целом. Обязательно также подписывайтесь туда, чтобы ничего не пропускать. Это было небольшое отступление, но мы идем дальше. Второе. Россия после войны. Страна развалится. Тут тезиса все-таки не получится. Кто-то считает, что страну ждет территориальный развал. Допустим, давайте подумаем, какой именно. Начнем с развала внутреннего. Многие считают, что Единая Россия, не партия, а страна в виде всех ее территорий, держится только на Путине и его непоколебимой вертикали власти, причем сторонники Путина ставят это ему в заслугу и пугают последствиями смены коней на переправе, даже уже давно издохших коней. А противники Путина считают, что гестамповские методы усмирения непокорных регионов лишь усиливают их желание избавиться от централизованного ига. Итак, по примеру Советского Союза Российская Федерация разваливается с центробежными силами изнутри. Наверное, первыми потерями будут Кавказ, Калининградская область, Дальний Восток. На них и сейчас есть претенденты. Деление на европейскую часть и зауральные части, на мой взгляд, маловероятно. Сибирь хоть и богата, но малочисленна и до сих пор мало освоена. Самостоятельности ей не пережить. Если такое случится, то ненадолго. Желающих прибрать к рукам ее богатство найдется достаточно. Деление по национальному и религиозному признаку, думаю, возможно. Отделение окраинных буддистских регионов, почему нет? Тува вообще вошла в состав России только в 1944 году. Позже Калининград, Бурятия, особенно сейчас, озлобленная войной, будет плевать на все разумные аргументы и удариться в неприкрытый национализм который ей и сейчас свойственен. Соседняя Хакасия? Ну, посмотрим. Думаю, им мусульманские республики, и не только на Кавказе, задумаются, а так ли им будет плохо отдельно от России. Псков, Карелия, Мурманск тоже есть вероятность добровольного вхождения в состав своих зарубежных соседей. Короче, потенциал для развала такой большой страны присутствует всегда. И история демонстрирует нам, что падение империй неизбежно. Томас Коул Крушение из цикла путь империи 1836 год. А теперь обсудим второй вариант. Развал России извне Как мы помним, весь мир сейчас объединился против России. Такого консенсуса не было даже против СССР. Советский Союз развались извне, пытались очень активно. И гонкой вооружений, и демпинговыми ценами на нефть, и втягиванием в долгосрочные конфликты. Итог известен. Экономические методы развала сработали. Сейчас Россия в этом отношении гораздо в более худшем положении, чем СССР в своей агонии. Но пока держится. Пока. Посмотрим. Но Запад от тихого развала извне может перейти к развалу прямому. Может быть, сооружение средневековых укреплений в Белгородской области все-таки неспроста. Границу Белгородской области с соседним государством продолжают укреплять. Рабочий день губернатора начался с осмотра засечной оборонительной черты. Как идет ее возведение, он оценил вместе со своим заместителем Владимиром Базаровым. Планы вторжения в Россию давно разработаны и отработаны. Конечно, вероятность их такого же воплощения, как и по планам Киев за три дня, велика. Но... Танки под Воронежем и Питером вполне вероятны. Дойдут ли они до Москвы? Вряд ли. Но то, что при эскалации войны со стороны России, с другой стороны могут последовать серьезные военные действия, и в результате часть страны может оказаться в оккупации и надолго заиметь неясный политический статус... Факт. Три. Россия после войны ⁇ это развал государства. Нет, тут я не имею в виду то, что описал выше ⁇ развал самой страны. Поговорим о другом ⁇ о развале государственных структур. Начался он давно. Все мы помним, как в разнос система пошла в 2020 году, когда одно ведомство запрещало выходить на улицу для похода в супермаркеты, а другое разрешало, как регионы вводили запрет на въезд на свою территорию, а потом утверждали, что их не так поняли. Сейчас несколько иная ситуация, но беззаконие усугубляется. Далеко ходить не надо. Наемничество в России уголовно наказуемо, а сейчас в откровенное бандформирование набирают откровенных уголовников. И потом нам доказывают, что они являются основой русского патриотизма. Но все это цветочки. Когда меня спрашивают, почему анархия? Это ужас. Я отвечаю, а кто будет светофоры чинить? Вы были в стране, где светофоров нет, или на них просто никто не обращает внимания? Я бывал неоднократно. Там пешеходный переход – это просто место наиболее вероятной гибели или увещи пешехода. Представьте страну, где нет пенсий. Не даже таких, как в России, нищенских. Во Вьетнаме нет пенсий в принципе. Максимум, на что может рассчитывать пожилой человек от государства – это мешок риса раз в месяц. Поэтому на улице очень много старихов, роющихся в помойках или пытающихся продать что-то ненужное. Представьте страну, где нет медицины. Не ерничайте. В России она есть хотя бы в отчетах. Представьте страну, где школьное образование только три класса. Представьте страну, где чиновники живут в отдельных гетто с заколющей проволокой. Не ернищите. Сейчас в России, по крайней мере, вы можете им написать и получить отписку. Представьте страну, где нет полиции и армии. Вернее, есть, но они просто на частной службе у богатых и охраняют их. А на улицах вы их не найдете. На улицах власть банд. На входе в бразильские фавелы дежурят подростки, которые подают условные знаки с помощью вот таких пакетов. Предупреждают жителей об опасности или о потенциальной угрозе от бандформирований. Фото сделано в Рио-де-Жанейро. Представьте страну, где никто не ремонтирует дороги. Легко, скажете вы. Ну да, тут я соглашусь. Но представьте страну, где все дороги пришли в полную негодность и проехать по ним просто невозможно. Конец недостроенной федеральной трассы «Восток» в Приморской тайге. Фото сделано в 2012 году. Представьте страну, где нет общественного транспорта. Ну, цивилизованного, во всяком случае. Думаете, провинциальные российские маршрутки это дно? Вы на таком вот автобусе просто не катались. Фото сделано на Кубе. Как-то в интернете мне попался материал, где автор восхищенно рассказал о своей поездке в Чечню. И самым восхитительным находил тот факт, что при возникновении каких-либо проблем жители приезжим он советовал то же самое, идут не в полицию или к соответствующим государственным службам, а в мечеть. Только там могут разрулить конфликт, по понятиям. В их случае, по понятиям шариата. В случае России будущего, без государственных структур, Просто по понятиям. Хотя, скорее всего, и такой роскоши не будет. Потому что будет полное беззаконие, полная безнаказанность. Не знаю, вернется ли право первой ночи, но не удивлюсь. Гаити – одна из немногих стран мира, где государство отсутствует в принципе. Но у них хоть тепло. Фото из интернета. 4. Россия после войны. Это нищета. Но тут, пожалуй, альтернатив этому тезису нет. Это практически официальный прогноз, несмотря на запреты ФСБ. Подумайте сами, представив фантастическую ситуацию, в которой Путин победит в Украине. Хотя такой цели нет и в помине, но тем не менее... Сколько ему надо будет вбухивать в новые территории? И в восстановление, и в поддержание там порядка, и в обороноспособность. Бездонная дыра Чечни, в которой пропадают бюджетные деньги, покажется тонюсеньким ручейком по сравнению с этим. Плюс санкции будут усиливаться, экономика все более коллапсировать. А если Россия проиграет, что уже практически неизбежно? Тем паче. все то же восстановление соседней страны, но уже по репарациям. Санкционный запрет на многие годы иметь самостоятельную экономику, как в Германии после Первой мировой войны. Нет, ничего хорошего тут точно ждать не приходится. При Путине без Путина, благодаря его выходке, страна обречена на полное разорение в ближайшие годы. Увы, это факт. Почти 25 лет он строил крепкую вертикаль власти вместо крепкой и реально независимой экономики. И теперь эта экономика висит и с хуналами струпьями на подпираемом гестаповскими законами острове вертикали власти. А, ну это типичная история. Ой, что говорить. Пенсии дают, все дают, все держите. Хотя бы так, крыша над головой есть, то ладно. Карикатура кукрыниксов. Только и второй толстой военной ноги у экономики России уже не будет. Чем же это грозит простым россиянам? Ну, учитывая, что 90%, а то и больше населения зарабатывает либо напрямую, присосавшись к бюджетным деньгам, либо обслуживая тех, кто к ним присосался, Россию ждет почти тотальная безработица. И если в пресловутых 90-х еще можно было грабить и распродавать советское наследие, и за счет этого неплохо держаться на плаву, то российского наследия просто нет. Думаю, даже на космодроме Восточный или подобных мегапроектах растаскивать уже особо нечего. Классика Так что готовьтесь. Десяток лет назад мне в Приморье рассказали, как в 90-е годы, когда стало нечего есть, все жители Владивостока, да и вообще всех городов поменьше, вспомнили о своих дачных участках. И тут же, мало по-мальски, но стали агрономами. Нет, нет у вас дачного участка, не волнуйтесь. Помнится, меня сильно удивили в Ташкенте, в спальных районах, огороды вместо газонов, у обычных многоэтажных домов. Так что голь на выдумке хитра. Самая востребованная литература будущей послевоенной России. Пятое. Россия после войны. Коллеги, сироты, бандитизм. У меня довольно много знакомых, прошедших Афганистан, но расскажу сейчас лишь о двоих. Один был снайпером, про Афганистан не очень любит рассказывать, тем более про то, как убивал. Но дело в другом, после Афганистана он не водит машину, хотя умеет, просто патологически не может заставить себя сесть за руль. Психологическая травма после того, как подорвался в грузовике на мине. В остальном, вполне обычный человек. Второй знакомый ничего не рассказывает об Афганистане. Он после возвращения вообще ничего не рассказывает. Молчит. Нет, он не анимел, но обычно никаких других слов кроме «да» и «нет» от него не услышишь. Изредка может выдать односложное предложение, а так молчит. Не о чем говорить, да и незачем, в остальном вполне обычный человек. Итак, после войны Россия будет наполнена вернувшимися оттуда, вернувшимися калеками, и калеками будут все, кто-то без руки, кто-то без ноги, кто-то без глаза, кто-то без уха, многие без легкого или почки, все больше без пальцев. И все, буквально все, вернувшиеся, искалеченные физически или внешне не пострадавшие, будут коллегами духовными. Война ни для кого не проходит даром, это известный и неоспоримый факт. Посмотрите любой фильм и почитайте любую книгу ветерана о войне. Они всю жизнь пытаются избавиться от своей боли. Кадр из фильма «Рожденный 4 июля» 1989 год. А то, что война рождает вдов и сирот, это даже упоминать не хочется. Думаю, ни у кого не повернется язык поспорить с этим, как и с тем, что сиротство – это прямой путь в подростковую преступность. Кадр из фильма «Судьба человека».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 Россия после войны. Одна. Одинешенька. Думаю, тут согласятся почти все, что после войны Россия останется страной-изгоем в мировом сообществе. Насколько? Ну, на пяток лет минимум. После время начнет перемалывать былые обиды. Ну, я не имею в виду Украину, я имею в виду другие страны, ведь для большинства эта война – пустой звук. 99% жителей Земли и Москву-то на карте не сразу найдут, а многие – и Россию с Украиной. Но в политическом плане, изоляция начнет таять не раньше, чем лет через 10. Но это дальнее зарубежье. А вот с ближним, думаю, будет покончено раньше. Уже сейчас СНГ, ОДКБ, и Евразийский союз трещат по швам. Полагаю, что некоторые из них даже до конца войны не протянут. Путин победит их всех, включая и Лукашенко победит до такой степени, что все разбегутся сломя голову от сходящего с ума старичка, который несомненно является лишь марионеткой тех глобалистических структур, которые заинтересованы в развале России. И опять-таки, найдется достаточно претендентов, чтобы приютить этих беглецов. Россия такая интересная страна. Ее можно носить на руках, гордиться ею. Но Кремль делает все для того, чтобы все их ругали, плевались на них и никто не хотел с ними общаться. Это страшная вещь. Вахтанг и Кабидзе. Ну что, нагнал жути? Ничего, впереди есть еще кое-что интересное. Седьмое. Россия после войны голтелый реваншизм. Как-то в марте 2022 года, обсуждая текущее событие и размышляя о будущем, один мой знакомый из России сказал «Важно другое. Война кончится, а мы среди них останемся». «Среди кого?» – не понял я. «Среди них, всех них, кто сейчас орет Гойда, кто не понимает и не хочет понимать. Ну что, поехали! По центру принятия решений! принятия решений! задание я армат Да, это известная проблема для любого проигравшего общества. Общество трансформирует ее по-разному. Например, в Португалии, которая в эпоху великих географических открытий была одной из самых могущественных и богатейших империй в мире, после полного краха воцарилось тотальное уныние, которое и нынче, спустя столетия, присутствует в португальской культуре. Это народные песни фаду, означает фатум, судьба. Всегда протяжная, всегда торгичная, всегда с заломом рук, всегда на тему, как было хорошо раньше и как плохо сейчас. исполнительница фаду фото из интернета. Но полагаю, Россию ждет другой путь. Настоящий животный реваншизм. Сейчас те, кто орут, бей укропов и свято верят в украинский нацизм, те, кто верят, что Путин это неспосланный свыше спаситель, после войны останутся, нет, не укрыто и не в шоке. Их психика просто не выдержит перестройки сознания. Они будут уверены, что их поражение, поражение их идеалов, лишь временное, что вот-вот Россия своим мнимым величием затмит все остальные страны вместе взятые. Оголтелый нацизм по примеру гитлеровской Германии ждет россиян. Третий Рим, четвертый рейх, рай на земле. Россияне будут строить что угодно. На словах, конечно. На деле не хочется верить что дело дойдет до ночи хрустальных витрин и тем более до Варфоломеевской. Но то, что зло будет гулять по России и не исчезнет с уходом войны, тоже факт. Кадры из фильма «Жестяной барабан», 1979 год. И вот еще что. После войны россиян обязательно ждут поиски виновных. Тут уж как карта ляжет. Если у власти останутся пропутинцы, то все неудачи будут сваливать на противников войны и так называемых инагентов. А если политический курс резко развернется в противоположную сторону, то к врагам будут причислять завойнушников и те СМИ, которые сейчас клемят противников войны, будут радоваться еще одному наказанному ее стороннику. В общем, все как всегда. Будут и громкие увольнения по принципу «С кем вы, деятели культуры», будут и громкие самоубийства, причем не только и не всегда само, а в совсем уж Карикатурной реальности придется вспомнить и про «Дело врачей» и про трудовую крестьянскую партию, полностью придуманную сто лет назад НКВД и стоившую жизни, несмотря на выдуманность, сотням граждан России. От жизни к смерти через одну бумажку Фото сделано в 2022 году в Государственном музее истории ГУЛАГа. Восьмое. Россия после войны. Новая война. Гражданская. Еще один интересный, хотя и спорный тезис. Если вы досмотрели до сюда, то уже осознаете, что Россия после войны будет в истерзанном состоянии. Но вылится ли все это в новую уже гражданскую войну?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 разве это так важно? Все рожденные в СССР благодаря фразе героя Бориса Черкова из фильма «Чапаев» знают, что гражданская война простым людям приносит лишь одно. 9. Россия после войны. Бегут все. Согласитесь, жизнь в России, которую я выше понапредсказывал, можно только под кайфом, под дурманом алкогольным или религиозным. Любой здравомыслящий человек захочет сбежать из такой России. Любой. Уже даже не только тот, кто имеет возможность. Жить в стране, где открыто говорят, что твоя жизнь не так уж и ценна, и более того, ежесекундно доказывают это на практике. Но кто захочет? жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что не избежали? Нет, они не боятся, поэтому они там и находятся. мы же в рай попадем. То есть поэтому ну, смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Так что предрекаю массовую эмиграцию. Уедут все. Закроют границы, будут рыть тоннели будут плевать в спину или даже стрелять, не остановит. Сбежать ради того, чтобы жить, разве тут будет выбор? Страна глубоких стариков, бездельников, алкашей и наркоманов. Вот оно, будущее по-путински. Вот к какой победе русский Моисей ведет свой народ. Графиси на стене Берлинского дома со знаменитой фотографией Петра Лейбинга «Прыжок на свободу» момента побега Конрада Шумана в Западный Берлин. Фото сделано в 2015 году. Ну вот, пожалуй, и все. Или я что-то упустил? Все будет еще хуже? Или наоборот? Слишком мрачную картину нарисовал в своем воображении. Ну так это не я. это сама история дает нам подсказки, в каком направлении она обычно крутит свои жернова. Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем. Что ж, друзья, понимаю, нерадушные перспективы для России и россиян. Еще раз напомню, большинство тех, кто меня смотрит на этом канале, подавляющее большинство, около 58-60%, это люди, которые меня смотрят с территории Российской Федерации по статистике. Ну и поэтому говорю в первую очередь для вас и прошу вас. Если вы адекватный, конечно же, человек, а не за патриот так называемый, который неосознанно ведет свою страну к гибели, поддерживая все то мракобесие, которое творит правительство Путина во главе с ним. Так вот, если вы человек адекватный, то советую вам настоятельно, если у вас нет возможности уехать из России как можно скорее, то начинайте развивать сельское хозяйство. Потому что, возможно, в уже в недалеком будущем, те люди, у которых э, есть свои участки, которые выращивают сами овощи, фрукты и так далее, и тому подобное, разводят кур, свиней, вот эти люди в большинстве своем и выживут в ту жесточайшую смуту, которая, скорее всего, с огромной долей вероятности начнется в Российской Федерации после поражения в войне с Украиной которое уже предрешено по сути, как я вам и сказал, ну, перечислив э, только три позиции в начале этого видео. Хотя этих факторов и позиций гораздо больше, которые говорят о том, что э, в самой верхушке российской власти сидят агенты, либо западных структур, там, либо глобалистических структур, неважно, сидят самые настоящие враги государства российского. И вот... Если даже брать только один этот фактор во внимание, можно отсеять все остальные. Потому что э, только одно это говорит о том, что все, шансов на победу здесь нет. Тем более большинство свято верят Путину, в Путина и так далее. Чуть ли не молятся на него. Большинство россиян, как показывают опросы. Ну, возможно, опросы эти лживые, неважно. Суть в том, что перспективы нерадужные и нужно, если вы еще не начали, то начинать, как я сказал, развивать сельское хозяйство, самим выращивать продовольствие. Ну, потому что вскоре, скорее всего, в России наступят времена, по сравнению с которыми 90-е покажутся просто-напросто райским временем. Я надеюсь, вы меня услышали. Хочу добавить от себя, что спасибо за просмотр, друзья. Делитесь ссылками на этот канал с друзьями. Еще раз напомню, подписывайтесь на него также. Жмите на колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. Пишите комментарии под этим видео. Берегите себя. И очень надеюсь, что до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока.